Ух ты, пипец. Вы мерзкие, жирные, вонючие твари. Я вам сейчас набью пузо. Ура! А то давно уже не играла. Ну что же, хаюшки, котятушки, с вами снова Нелли. И это игра Алиса Магии. На чем я остановилась? Это было так давно, что я уже и не помню. Серьезно, я не помню? А, кажется, вспоминаю, что тут надо было. У нас тут будет некая подстава. Если мне не изменяет память. Вот она, собственно. Здесь как-то можно так устоять? Не куда, куда, куда? А -а -а, я дебил, ребята, я дебил. Нет, а серьезно, что мне надо сделать? Ай, -а -а, дебилка. Ну точно, дебилка. Ладно, давайте ради прикола, что ли. А -а -а, я прям на него запрыгнула. Мне одно интересует, почему, когда она так делает, то у нее даже нож меняет форму. Так ведь не должно быть, по идее. Ась? Чего-то двери сами открываются. Тип, добро пожаловать, хозяйка? Если так, то я только за, ребята, то я только за. Однако я помню о существовании еще некоторых существ И не помню... Ага Кнопка 6 Ух ты Довольно-таки быстро убили А теперь Разрушаем и снова нажимаем на кнопку 6. Самое главное, не дать им на меня напрыгнуть. Я ведь правильно говорю? Но ведь это он, да? Да, это он. Итак, живем. Подходим и Бросаемся. Какая засранка! Сдохни наконец О, мать! Хой! Давай еще! Айфак ю! Ну, в любом случае пошел ты в жопу, я выиграла. Ха-ха-ха-ха! ха Сохранение я люблю, сохранение я люблю, сохранение, сохранение, сохранение я люблю. Итак, мы все разрушились с вами или нет? Смотрите, кто нас там ждет! Ой, пошел ты в жопу, пожалуйста! Или стой, стой, стой, стой, стой, не иди, пожалуйста, в жопу. Так а? Бля, я промахнулась. О! А потому что я дебил. Заразы... Я знаю, что вас тут много. Меня не провести. Слышите? Ага. И... Вангу, ребят, я сейчас дохну. Ну, я ж сказала. Ой, я еще и промахнулась. Зашевесно. помощи этой фигни. Давайте, что ли, его теперь сюда заманим? Эй, эй. А мне настра... Блять, Это он летает? Ха. Хорош, Наташа. Еще скакал куда-то. Надо же, ребят. Блять, Я его даже не заметила. Издохни. О! Вот это я, ребята, вовремя И в него вроде тоже надо три раза ножом или четыре. Фак. А чё у вас так много? Ага. Ух ты. И что это за комнаты? Просто знаете, по идее, у нас-то таких две Одна здесь, а вторая в другом месте. Ахалиску давай. Ты сможешь. Фук! А он откуда здесь? Ой, он сдох. Ха-ха! Привет! Давай сдохни! Отлично. Блядь, да ешь. О! А оно само находит его, прикиньте? гляньте -ка. Шикарно. Щелкунчик. Однако у нас там есть красная дверь. Итак, давайте сейчас пасть закроет свою, так сказать. Нет Она В смысле Вот то Хряк блять, блять Блин повезло что они нас защищают Однако я не Писи твою мать я умный человек, который может тайминги легко подобрать. Ах ты ж падла. Кажется, я кое-кого не недооценила, да? Самое главное здесь не лохануться. Вот я об этом. Е. Yeah. Сделали. А сделал дело гуляя смело. Ух ты, а это кто? Глянь, труля-ля! Тру это как ее там? Из психушки! Нянечкина любимая дурочка! Чё? Ух ты! костлявая это какая! Кто ее выпустил? Свалит-то наверняка на нас. Надо ей дать лекарство. И побольше, и покрепче. Да? А у нее есть что-нибудь пожрать? О, вряд ли. Серьезно? Она никогда не доедала кашу. Будь на ее костях хоть немного мяса, можно было бы вкусно пообедать. Вы мерзкие, жирные, вонючие твари. Я вам сейчас набью пузо. Чем толще пузо, тем громче оно падает. Ты можешь, наконец, посоветовать что-нибудь дельное, а не очередную банальность? Используй их размер против них. Шикарно. Ой, блю блю блю блю блю Так, а да, вот она, вот она. Итак. Ой, они делятся. Отлично. Давай, давай, давай. Давай, своих же убей! Yes! Победили! Не синхронизировано! Жаль! Ни на кого сейчас нельзя положиться! А Смотри, это кто? Алиса, ты пришла как раз к чаю! А? Я пью чай только с друзьями. Плю, серьезно? Считай, что я в их числе! Точно! Я хотел сказать честно! Правда! Прости, я совсем забыл! Ты с правдой в ссоре! С чего вы это взяли? Правда, всегда неприятна тем, кто ее боится. Я ничего не боюсь. Смысл Неправда. Ты многого боишься. Например, возвращение в больницу. Воспоминания, из-за которых ты туда попала. Дальнейшего, скажем так, принудительного лечения. О, да, ты многого боишься. Конечно, всего этого можно избежать. Как? Объясните, что вы хотите сказать? Хитрый, блин. Ты же нас сам ударил. Серьезно? Что, блин? Так, а я тебя видела. Хорошо, что за стенкой можно прятаться так вот. Пшел в жопу. Ой-ой-ой. Не упади, Алиса. А то нам будет обеим бобо. Ай, ладно. Так, Давайте. Видимо, нам надо идти туда, где написано вот эти вот хреномантии. Однако, смотрите, у нас тут что-то есть. И вон там, а что-то есть! Ого! Ребята! Так мы не можем упасть даже при желании! Вот это я понимаю, шикарно! Отлично. Серьезно. Ну, так нечестно. Ну ок, давайте пройдем. Иисус! А! Видели, да? Странно. Ребята, кажется, я догадалась. Выходит, на каждого монстра действует определенный тип оружия. И все-таки мне стало интересно, что за возвращение в больницу, что за воспоминания. На, принципе, этот сюжет не особо рассказывали. Хотя, как мне кажется, должны были хоть как-то, чтобы мы имели представление об игре. Это что? Ты, Блэд, кто? Эй. Охренеть! Это я понимаю, ребят, скорость. Вот это скорость. Вот это сила. Да давай нажми уже. То есть, мне надо было во что бы не стало идти именно в эту комнату. Однако, я там видела робота. А вы видели? Дети! А чё с ними в итоге делают? Ахаха, Проснись, Соня. Кто-то прислал нам на помощь. Это всего лишь человек. Какой от нее прок? Фига себе, Пожалуйста, бедная. Нас отсюда. Или принеси нам чаю, если тебе не трудно. Вы грубили за столом? Громко чапкали? Или болтали во время еды? Признавайте, что вы натворили? Мы-то ничего плохого не сделали. Это шляпник. А, это шляпник? Кстати, почему червоная королева похожа на тайфун? Мощь их огромна, и беспощадна ко всем без разбору. Но в отличие от королевы, тайфун не ведает, что творит. Хороший ответ. Неверный. Но, Прошу прощения, вы же в беде. Где хозяин? В беде? Правда? Серьезно? Заяц, я хочу домой. Мы явно засиделись в гостях. Боже. Сляпник будет здесь ровно э, в цит... угу. Он точен, как как как часы. Он не упускает случая, чтобы оставить нас без чая. Это очень жестоко с его стороны, и я устала от его терапии. То есть, нам сейчас надо сделать что-то, пока не наступило 6 часов, да? Ну что нам надо сделать? Пока что я вижу только один рычаг. Ну что он сделает? Серьезно? А, -а, а Итак, мне стало очень интересно, что же все-таки нас будет там ждать. Ну, кроме вот этих вот монстров. Стройка карту. Он сошел с ума из-за нее. В том числе. Он одержим временем. Найди, иначе у тебя времени может не остаться. То есть мне надо разрушать часы? О! Ты что, серьезно? Слышь ты, Звездюлина? Ты меня дико бесишь! Нехило. Нехило. Это еще один эксперимент. Эти двое, похоже, сами не ведают, что с ними творят. Они круглые идиоты, но шляпник действительно приходит ровно в шесть. Пить чай? Нет. Проверить результаты своих жестоких опытов Ух ты. с помощью пружин, рычагов и шестеренок, он пытается достичь абсолютной точности, как часовщик, одержимый бесконечно малым делением долей секунды, или математик, строящий квадратуру круга. Он всех превратит в свои механизмы или убьет, пытаясь это сделать. Это просто ужасно. Ты говоришь в шесть? Ровно в шесть по этим часам. Хм возможно сегодня 6 часов настанет раньше обычного What the fuck? Это что новый какой то вид паука? Который может вот так вот ползать точнее как человек паук блин перелетать Ай классно Угу. Записи. Сохранить. Есть вероятность, что сейчас у нас будет автосохранение. Где это там, блин? И остался последний кубик. И раз так, то я сохраняюсь. И давайте. Хупля. Давай. Ну, вроде все. М -м -м. Я, правда, не знаю точно, надо было нам все-таки это делать или нет. Шесть ровно. Сейчас придет шляпник. А ведь уже не ровно, ребята! Уже не ровно! Вау! Тихо! Уже не ровно! Если шесть... Если шесть ровно... То это значит еще и в ноль секунд! А там такого не было что это такое для жезла осталось найти только глаз хотя у бармаглота их два по доброй воле он ни с одним не расстанется как и любой в здравом уме кстати где Безумный шляп? я не знаю вот он его можно, бегая по кругу. Когда что-то мне подсказывает, что не надо нам дать ему сделать сейчас. Вот. вот. так вот. Смотрите, мы, кажется, можем ранить его, пока он находится на этой... Как он? На этом круге. Ух ты, пипец. А как нам его убить? Ладненько, котятки, думаю, на этом мы можем заканчивать прохождение игры Алиса Маги. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим царским лайком за этим видео. И можете подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. И всем пока, котятки.